Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. И сегодня мы обсуждаем тему, которая является особенно злободневной для молодых, а особенно для тех молодых, которые пользуются социальными сетями, присутствуют там, постят, репостят, лайкают и делают что-то еще. Как вы можете увидеть на экране и те, кто видел анонсы, сформулирована тем очень просто как не сесть за репост Ну последние инновации которые вносятся в уголовный кодекс в административный кодекс говорят что вроде бы сесть уже тяжело но тем не менее выражаясь просторечным языком уху надо держать востро вот об этом мы сегодня и поговорим о грубо говоря гигиене нашего поведения в сетях с юридической точки зрения и с морально-этической точки зрения потому что она тоже имеет очень серьезные на мой взгляд значение неотъемлемая от юридической от правовой составляющей прежде чем мы начнем я хотел бы представить экспертов это мария вячеславовна Талан, доктор юридических наук профессор заведующей кафедрой Я так понимаю, что здесь много студентов юрфака, да? дружные аплодисменты, очень хорошо. В центре группы экспертов Павел Чиков, Павел Владимирович Чиков, наверное тоже многие знают, особенно из юристов действующих и будущих, руководитель международной правозащитной группы Агора. Это еще не все. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека можете еще раз поаплодировать. А, и ту сторону, которая в представлении многих ведет себя довольно безответственно, позволяет себе вольности, а, представляет директор высшей школы журналистики, давний наш коллега, Леонид Григорьевич Толчинский а, тоже, а прошу да. я понял журфаковцев больше, я понял, <с спасибо, <с спасибо. Итак, давайте мы, благословясь, начнем. И Я хотел бы, чтобы открыло наше обсуждение Мария Вячеславовна и открыло вот чем – для меня и для журфаковцев, во всяком случае, со студентами-юристами, наверное, дело немножко по-другому обстоит. Есть некая загадка в самом появлении и смысле существования 282-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Можете вы прокомментировать коротенько, зачем? Мы в советские времена, если мне память не изменялись, обходились без такой статьи, там немножко по-другому все это формулировалось, но мы к этому еще вернемся, вот Павел Владимирович уже на меня внимательно очень смотрит, он сейчас поправит, он скажет, в советские времена еще и не такое было, да не забывайте, но тем не менее, давайте начнем с УК Российской Федерации, вот с, этого, с этой 282 статьи. Спасибо большое, спасибо, очень приятно, что в аудитории Микрофон, пожалуйста. Он включен, включен, он включен, спокойно говорите, все а нормально. Присутствуют не только студенты а которые, да, у нас есть юристы, да, уже почти их и нет, наверное, а -а -а. Да, немножко. И есть студенты других специализаций, как раз очень хорошо, потому что юристы наши, они знают подобные проблемы в рамках преподавания курсов, уголовное право, уголовные процесс. История статьи 282 связана с принятием нового уголовного кодекса Российской Федерации. Он был принят в 1996 году, и уже в первоначальной его редакции была статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Данная норма находится в главе преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства», Потому что все-таки преступление это посягает действительно на основы конституционного строя, в частности связанные с... Спасибо. в частности связанные с обеспечением интересов государства и безопасности государства в том числе. Объективная сторона преступления выражается только в действиях, которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группе, совершенной публично, Yeah или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети интернет. За период действия уголовного кодекса с 1996 -го года статья эта подвергалась неоднократным изменениям, в частности федеральными законами от 8 декабря 2003 года, от 26 июня 2014 года и от 6 июля 2016 года. Изменения были направлены Направлены на конкретизацию признаков объективной стороны, в частности, было добавлено уточнение о том, что возбуждение ненависти или вражды возможно осуществлять в интернет-пространстве и связано с конкретизацией видов наказания которые возможны за данное деяние. Но вы знаете, что эта статья вызывает вопросы, и это нашло отражение также и в дальнейших предложениях по изменению конструкции данной статьи. На сегодняшний момент есть проект федерального закона о внесении изменений в данную статью, опубликован он 3 октября 2018 года, и вносится он по инициативе президента Российской Федерации. Основные изменения данного закона связаны, как называют сейчас, с либерализацией или отношения к деяниям, которые связаны с распространением подобной информации экстремистского характера в сети интернет. Суть изменений сводится к тому, что данное деяние влечет уголовную ответственность только в том случае, если лицо его совершившее было ранее привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года такая конструкция состава в уголовном праве называется составом с административной преюдицией то есть первый раз за данное правонарушение наступает административная ответственность если это ответственность не снята, не показана в течение года, то завершается второе деяние и, соответственно, за повторное деяние наступает уже уголовная ответственность. В этом случае повышается само значение административной ответственности, во-первых, поскольку лицо все-таки уже относится по-другому к процессу привлечения к административной ответственности с одной стороны, а с другой стороны, действительно, первое деяние все-таки по степени общественной опасности, оно становится менее опасным и наступает Оценивается уже, как и, менее опасное. Да, оценивается, оценивается как менее опасное, как менее. и только повторное деяние влечет уголовную ответственность. То есть смысл либерализации в этом, в том, что данное деяние повторное, только влечет уголовную а ответственность. Это Кроме того, наверное, по ходу уже мы можем обсуждать, были внесены очень принципиальные изменения Верховным Судом Российской Федерации в постановление Пленума Верховного Суда, которое называется так, о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Изменения были приняты совсем недавно, 20 сентября 2018 года и опубликованы 27 7 сентября смысл этих изменений связан с действующей пока редакции статьи 282 и в частности связан с конкретизации тех или иных положений разъяснений касающихся объективной и субъективной стороны состава преступления но может быть на них я остановлюсь по ходу вопросов да конечно спасибо, да? Спасибо. спасибо спасибо большое за вводный комментарий а, павел Владимирович. Более уж вы так внимательно на меня смотрели, может быть, вы тоже прокомментируете вот эту ситуацию, эволюцию права, касающегося экстремизма, возбуждения межнациональной, межконфессиональной и так далее розни от э, со, позднесоветских времен к ранне-постсоветским и к сегодняшним. Потому что вот Мария Вячеславовна сейчас отметила, что да, одно уточнение, второе уточнение, третье уточнение, они, они все направлены на конкретизацию, как было сказано. Я бы сформулировал вопрос немножко по-другому. Эта конкретизация означает ужесточение или э, послабление? Или не так-не так нельзя это расценить? Спасибо за вопрос. Добрый день. Это на самом деле риторический вопрос, потому что мы об этом узнаем только через какое-то время, в зависимости от того, как будет развиваться право применительное судебное следствие и судебная практика. В советское время было, были статьи, такие прочь, э, критики государства, э, антисоветской агитации пропаганды, например, да, то есть, э, э, была там группа статей, э, э, там, э, связанных со всякой антисоветской деятельностью и был поставлен в начале 90-х годов такая точка жирная, то есть когда был принят закон о реабилитации политических рефрессированных. И я я правозащитную деятельность в 1999 году а, а, начал, и я еще помню, приходили люди, ранее судимые по этим статьям, и просили помочь а, с реабилитацией, то есть, грубо говоря, обжаловать а, эти приговоры, которые выносились до конца 80-х годов, на самом деле. А, а, и, <связавшись> и это была большая программа, которую реализовывала Генеральная прокуратура Российской Федерации в 90-е годы, когда поднимали все эти старые приговоры. Старые дела из архива доставали, и Верховный суд их отменял, пересматривал. Значит, ситуация с антиэкстремистским законодательством в целом, она у нас изначально пошла по не совсем правильному пути. Объясню почему. Классический закон, который, который во всех там, демократических странах обязательно существует, это закон против дискриминации, такое антидискриминационное законодательство, когда речь идет о том, что определенные уязвимые группы, и они перечисляются, они подлежат дополнительной государственной защите. Павел Владимирович, да. извините, пожалуйста, что перебиваю. Возьмите микрофон, микрофон, потому что петлицев, говорят, не хватает. Хорошо. Настолько насыщенные мысли, что так лучше. Закирает, там, микрофон, поможет. То есть, собственно, то, как это должно быть изначально, это должен был быть не закон о противодействии экстремистской деятельности, это должен быть закон о, такой, о запрете дискриминации или, или такой некий антидискриминационный акт. Ко который как раз создавал бы государственную защиту определенных уязвимых групп. Уязвимых, потому что, ну, потому что в силу разных причин, там, я не знаю, женщины более уязвимы, там определенные Это этнические жизнь. группы более уязвимы, религиозные группы более уязвимы, и, соответственно, соответственно, им требуется защита. У нас, собственно, основа вот этого антиэкстремистского законодательства – это закон о противодействии экстремистской деятельности, который вот в 2002 году был принят, и вот эти вот поправки, которые первые были, как вот Мария Вячеславовна правильно сказала, в 2003 году, они как раз и создали некую услов... основу и условия для последующей следственной практики, то есть уголовных дел по этой статье. Судебная статистика опубликована, правда, с 2007 года более раннего нет, а, а, а вот с 2007 по 2017 вы можете просто зайти на сайт судебного департамента при Верховном суде и посмотреть, и посмотреть, там, конечно, немножечко ну, кривовато, на мой взгляд, навигация устроена, и там эти экселевские таблицы, которые, которые нужно понять, как им пользоваться, но в принципе вы можете, вы можете получить информацию о том, сколько человек было осуждено ежегодно по той или иной статье Уголовного кодекса. И это будет такая вот экспонента, если говорить по 282 статью. То есть где-то в 2007 году это там 20 человек на страну, а в 2017 это там 600 человек. То есть, как вы понимаете, в 30 раз увеличилось. И что еще важно сказать, и что пока еще не прозвучало, 282 статья это далеко не единственная статья, связанная с уголовной ответственностью за экстремистскую деятельность, которая есть в а, Уголовном кодексе. И вторая по значимости статья 280. это 280. -я. Это призывы к экстремистской деятельности. Но дальше, дальше есть целый большой блок других, например, статья об оскорблении чувств верующих, которая довольно свежая, которая в 2014 году была 148, которая была, она, скажем так, она существовала до, но она была совсем другой по описанию, по диспозиции. Сейчас, сейчас вот в буквальном смысле, оскорбление чувств верующих так и Звучит. И это было очень большой вопрос относительно правильности, неправильности в включении этой статьи. Потому что хорошо, а как, бы, а как быть с оскорблением чувств неверующих, сразу возникает вопрос, да? То есть это не подпадает никуда. это, То есть атеистов можно оскорблять, пожалуйста, а верующих значит, значит нельзя. Но это первый такой очевидный вопрос, который, который возник. Я даже могу сказать, откуда. Эта идея про оскорбление чувств верующих возникла, ну, то есть криминализация. Это дело связанное с известной акцией группы Пусирайт ⁇ в Храм Христа Спасителя. И, ну, наши адвокаты защищали, это наши подзащитные. И, собственно, тогда было, сразу было понятно, что это, не, ну, то есть это, очень, это очень сложно эту акцию, эти, эти действия упаковать в статью о хулиганстве. И, и тогда возникла в администрации президента идея выделить отдельную, отдельную вот эту вот статью. А есть и другие, например, экстремистский мотив, как так, так называемый, он присутствует во многих других составах преступлений. Там побои, например, по мотиву, по мотиву там, ненависти, или, там, или там, насильственные преступления, их довольно много. То есть, если вы там, ну я не знаю, не дай бог, на кого-то напали с криками. Там. Кокорин, ударивший стула, пак по признакам национального ненависти. Вот, абсолютно, еда. абсолютно, Один да. Из свежих я, примеров. Я, я, я не знаю, какова там будет окончательная квалификация, вот этой истории, но они уже признают то, что то, что была шутка по поводу Гангдам стайл, да, а это автоматом говорит об некой шутке по по отношению к, ну там национальной принадлежности или там расовой принадлежности, да? Этого, по-моему, кто там из Бурятии? то есть вот этот вот выпад он соответственно может быть квалифицирован как, как экстремистский мотив групповой и вот по мотиву, по мотиву ненависти этот, этот признак есть в статье хулиганства. значит то есть, что произойдет после, после принятия этих поправок? Ну, Во-первых, мы видим, что начинают прекращаться уголовные дела некоторые. Мы ведем несколько десятков таких дел по стране. Пик общественного негодования был этим летом, и он был связан там с, громкой, с громкими историями из Барнаула, из Алтайского края. Павел Владимирович, извините, да. аппаратную. можете показать эту нарезку снимков? Надеюсь, Вы, это... Вывести на экран. Надеюсь, Да, вот, вот эта девочка первая, которая да, 24-летняя Барнаульчанка, как ее назвать правильно. <как> а, Павел Владимирович, я, с вашего позволения, да, просто. Конечно. Прокрутите, пожалуйста, картинку дальше. Вот за что попала девушка, выражаясь совершенно уличным языком, под раздачу. Вот, например, нижний снимок в грязи идет группа верующих, это названо почему-то крестом ходом. Ну и там такая подпись, что у России по-прежнему две беды. Кто поговорку знает, понимает, о чем идет речь. А, ну, там он изображен человек, которого можно считать похожим на Иисуса Христа, который курит и пускает дым через стигмы. Ну и так далее. Вот это дело, по-моему, дошло до Верховного Суда Российской Федерации. Нет, нет, нет не дошло. Нет, еще нет, нет, его вернули из суда э, э, в прокуратуру для устранения а, нарушения заключений, Да, то есть, ну короче говоря, мы ждем, что дело будет прекращено и обратно в суд, оно не вернется, надеюсь, а, а, надеемся на это. Наверное, вам больше всего интересно а, вот это вот а, небезопасное поведение в а, публичном да, да. пространстве, да, то есть а, а, я тогда пару слов про это. Павел Владимирович, прежде чем вы об этом, об этом будете говорить, можно я вот упакую просто в такую, ну, обывательскую, что ли, в обывательский фантик то, что было сказано до сих пор, вот Мария славный и то, что вы успели сказать. Вот получается, вы упомянули о динамике, 20 человек там, грубо говоря, в, если память не изменяется, в седьмом году, да, и в, уже там по экспоненте в скачок в семнадцатом году. Есть, наверное, здесь э, в двух словах, буквально, может быть, одним словом уточнение. Вот как с вашей точки зрения, и с вашей, Вячеслав, и э, с вашей, э, Игорь Олегович, включайтесь тоже. Пока вы улыбаетесь, это приятно, конечно, что вы в хорошем настроении, но хотелось бы, чтобы вы тоже комментариями включились. Я имею в виду Игоря Олеговича Антонова, заведующего кафедру уголовного процесса, обратите внимание. вот Он в процессе сейчас может много чего рассказать. О чем я говорю? Вот Это освидетельствует о чем вот этот скачок? О том, что изменились, радикализировались отношения в российском обществе или о том, что судебно-правовая система или разыскная система, как угодно, стала более внимательно следить за выполнением буквы и через запятую духа закона? Ваш короткий комментарий. Но я свое субъективное мнение на это еще скажу. Собственно, это, на мой взгляд, похоже с борьбой с бандитизмом и с организованным преступными группами. Да? То есть у нас был э, разгул о Казани, это же известный криминологический там, термин «казанский mm -hmm. феномен», как известно. Да? А, а, а, то есть разгул группировок был с конца 70-х и все 80-е, начало 90-х. Вы, конечно, практически никто этого всего не помните и не знаете. А, а, и, и, но борьба с ними началась во второй половине 90-х годов. То есть, грубо говоря, на излете на по большому счету самого явления. И здесь, здесь мы видим примерно такую же, немножко запоздалую, на мой взгляд, реакцию государства, когда... Ведь первые антиэкстремистские подразделения в полиции появились в 2008 году только, то есть на месте управления по борьбе с оргпреступностью как раз, то есть как бы поход, подход был такой, что с бандитами поборолись, а теперь давайте, теперь давайте будем бороться с экстремистами примерно теми же силами, теми же методиками, что самое интересное и так далее. Но об этом может быть попозже. И, и по всем государственным органам по, про, прошла вот это вот, прошли указания бороться с экстремистами прокуратура бороться с экстремистами таможня бороться с экстремизмами значит, с экстремистами там, ми, министерство юстиции то есть каждый, каждый орган не говоря уж про следственные подразделения про полицию про ФСБ про следственный комитет должны должны отчитываться о борьбе с экстремизмом Но когда есть... вы должны Отчитываться о борьбе, понятное дело, что это явление будет все время увеличиваться, потому что, потому что ну такова логика просто э -э -э, ну, государства. Павел Владимирович, да? я понял, я думаю, и публика тоже, аудитория поняла. То есть речь не о том, что радикализируется настроение в обществе, речь о том, что получают команду соответствующие органы и начинают ее выполнять. А в очень большой степени да. Так. Конечно, нельзя, нельзя отрицать и ну, игнорировать и процесс, который происходит в обществе. Но если, например, раньше мы видели разгул неонацистских группировок во многих городах, и чего, к славу Богу, не скажешь про Казань. В Казань это было совсем так минимально. А там, например, какой-нибудь внезапный Ижевск или, или, или какие-то другие города, в которых были просто бои столкновения Воронеж там какой-нибудь. Да? То есть между антифашистами и неонацистами. И вообще, если, если вы, может быть, не помните, то первоначально 282-ю статью как называли? Не помните ее? Нет, Русская нет. статья ее называли. Русская статья. То есть ее, по ней в основном привлекали к уголовной ответственности именно русских националистов, которые, которые высказывались против кавказцев, против там, там, черных, против, против еще каких-то каких вот ну, таких вот таких групп, на их взгляд, Которые должны дискриминироваться. И, соответственно, был большой вал. И был очень был вопрос у нас внутри даже: а вот должны ли мы защищать этих людей, да, неонацистов, которые высказываются и которых уголовно преследуют. И мы долгое время этого не делали, ну потому что, собственно, неонацистская идеология, она ну, неконституционна, да? то есть, грубо говоря, она подрывает основы и так далее. Проблема возникла, такая правозащитная, в тот момент, когда фокус сместился на других. И первая, и первая история произошла в ешкар у нас здесь, в соседнем, в соседнем регионе, когда Последователя марийской традиционной э, религии, веры, они э, там жрецы, э, опубликовал книжку, э, в которой описывал, э, э, значит, там, я не знаю, общие ситуации в стране, а, и, и, и то, как все плохо развивается, и что, и что необходимо для того, чтобы это все улучшить, вернуться к неким корням. А, а какие корни а, у нас здесь в России, а, потом, а, а, значит, религии основные все пришлые, не российские, а, и, следовательно, нужно вернуться к корням, а корням это традиционное верование. Ну, то есть, как бы... А, язычество. Язычество, да, в том числе. Вот, и а, это его мнение, да, то есть мы можем с ним не соглашаться, а, значит, лингвисты, когда а, оценивали эту книжку, они там а, а, а, громко улыбались по этому поводу, а, ну, то есть выглядело все немножечко так, а, не, не совсем. Карнавал. Да, вот, но уголовное дело возбудили по 282 статье в отношении него по признаку унижения достоинства а, социальной группы сотрудники Министерства культуры Республики Мариел. И мы здесь, когда это прочитали тогда, вот уже 12 лет назад, и мы поняли, что это куда-то не туда совсем пошло. Человека признали виновным, а потом, а потом пошел вал – социальные группы военнослужащие, социальные группа сотрудники милиции, социальные группа прокуратура, социальные группы депутаты, социальная группа власть, социальная группа власть, Еще больше, да? Значит, ну давайте чуть-чуть обострим. В Республике Татарстан тоже отметилась таким уголовным делом в отношении бывшего пресс-секретаря президента Ирик Муртазина. была 282 статья, и там тоже была социальная группа власть. Сейчас мы защищаем а, политического оппозиционера в а, Ингушетии, а, которого судят, вот сейчас идет судебный процесс, а, по той же самой 282 статье, где социальные группы признан глава республики Евкуров. Единично, Евкуров. Единично, персонально, вот персон... потому, что, потому что он символизирует собой власть, как руководитель, и это, грубо говоря, собирательный образ власти. И следовательно исследовать. А тут мы выходим на вопрос. А как вообще происходит доказывание? И вообще, как ищут такие дела? Как они находятся? Вот смотрите, маленькая ремарка. да, Мы начинали с оценок сугубо юридических, правовых. А затронули по касательной пока что оценку морально-нравственную, культурную даже. Да? Вот эта вот книга этого марийского автора, который там призывает вернуться к этим ленточкам на деревьях да, по весне, там, это традиционная культура луговых там, морей, да, языческая. И сами того, может быть, не то что не ожидая, но на этом не настаивая, перешли к политической компоненте. Правда? Уголовной статьи. Мария Вячеславовна начала с этого совершенно справедливо, что ведь эта статья не случайно помещена в раздел Уголовного кодекса, который трактует антигосударственные преступления. Я хотел бы здесь, почему я вмешался с этой ремаркой, я хотел бы просто сделать небольшой мостик. Вот смотрите, вот ребята, которые здесь сидят и многие из тех, которые нас сейчас смотрят, слушают, я думаю, они задаются простым, может быть, да, вопросом, ну хорошо, вот это где-то все там. Вот там борцы за право ингушей устанавливать свою там границу, да, с Чечней и Евкуров там не поддержал их, не пошел с ними в одном ряду или, как скажут другие на поводу, значит, он плохой, а мы тебя засудим. Это политика, это такая большая, большая межнациональная там какая-то, хотя они все родственники, эти Вайнахи, в принципе, одно племя, но это детали. А, это одна сторона дела, какое это... Казалось бы, вот пропасть просто между тем, что я тут запастила какого-то котика, да, а у котика там на, на ошейнике какая-то надпись или там какой-то значок рунический. Да, и вдруг меня приглашают и начинают, как это называется, винтить. Да, винтить. Вот каким образом... Каким чудесным образом, может быть, я не знаю, вот Игоря Олеговича попросить подключиться к Павлу Владимировичу, тоже прокомментировать, потому что вопрос, вопрос как, как, как происходят эти процессы, как это все вызревает от пустяка, казалось бы, от невинной шутки, от простого лайка. Кстати, я, может быть, опережу кого-то тут, имейте в виду, если кто-то в одноклассниках сидит, я думаю, немного таких, но тем не менее, там есть, оказывается, фишка такая, если там ставишь лайк, то это автоматом превращается в репост. Потому что эта статья, которую ты лайкнул, она попадает в новостные блоки и становится общедоступной. Доступной, так называемому, неопределенному кругу лиц, что уже означает массовое распространение информации. И то есть в одноклассниках попасть под статью или по крайней мере под неприятность гораздо проще чем в других социальных сетях но я отвлекся извините да, да нет, я думаю что вы в общем-то очень ä, правильно подметили эту мысль мне очень понравился термин который вы использовали в самом начале гигиена да потому ну, что да. ведь по большому счету все люди взрослые все многое понимают да? мы можем вернуться к простейшим примерам, если ä, вас просят как пассажира поезда Привезти что-то из Казани в Москву. Вы возьмете этот пакет или посмотрите, что там внутри, или не посмотрите? Отсмотря а смотря от кого? Вот и я про что. От незнакомого <свят> человека, милая девушка, которая просит вас, пожалуйста, вот очень надо бабушки, пирожки, <свят> или что-то наоборот. Ваша гигиена, вы посмотрите или не посмотрите? То есть ваша ответственность, да? То есть людям надо помогать, все это знаете, это замечательно, все верно, но ответственность тоже должна быть. И э, тут говорились про дела. Давайте вернемся. Есть дела, которые действительно у правоохранительных вызывают вопросы. Да, а что они здесь нашли? Это может быть действительно просто борьба за отчетность. Совершенно верно сказали, что есть подразделения, которые ориентированы, они решают свои задачи. Может быть не всегда, кстати, их решение более действенное, эффективное и заметно в уголовных делах. Да, то есть Это своя специфика. Здесь давайте проблему разделим. Статья нужна. Это моя точка зрения, да? то есть ответственность за это должна быть, но вот э, поиск золотой середины, когда интересы всех да, групп общества будут учтены, ну вот проект, который появился у президента, все-таки сначала административная периодиция. Потом уголовное, а, то некоторые более взвешенно юри... относиться к каждому факту. Да, да я, я понял, Игорь Олегович, некоторые юристы в связи с этим подмечают такую вещь, да, или, может быть, экстраполируют ситуацию. Они говорят, да, хорошо, вы вроде бы декриминализировали эту, вот, ну, лайки, репосты, да, декриминализировали как явление. Говорим, и вот Мария Вячеславовна об этом говорила уже в начале, что ну сначала ты у нас попадешь на штраф. Да, или там на 15 суток то есть по кодексу об административных правонарушениях и если в течение года, года, года. год считается с момента совершения правонарушения в, или с 1 января а с момента вступления в силу решение в, да с момента вступления в силу решения суда то или иной инстанции ну, первое, первичной на инстанции Значит отсчитывается год. Если за год ты ничего такого не напостил, не релайкнул там, или наоборот не релайкнул, можно запутаться с этим, то все автоматом снимается, да, это судимость тоже называется? Нет, если проходит год вы не совершаете Административная ответственность в этом случае погашается, все. Административное Автоматом. взыскание, да, для этого не требуется какого-то особого е, решения. Да, но если я в течение года, то есть э, меньше чем э, за 365 дней, високосные не учитываются ну, в зависимости, какой год у вас попался. Нет, но ну, с момента вынесения в течение решения. Течение года, да. В течение года, 365 дней. Вот если я за 365 дней ничего такого не лайкнул, да, никого не хорошего не репостнул то э, я могу еще раз. И я опять ну, год пойду прошел, по административке, два да? года, Через два года, да, заново. А, есть... Вот это интересно, да? Можно раз в год себе позволить, это называется, да, там, ну, зажиточный какой-нибудь юзер, там, ну ладно, заплатил штраф, годик терплю. Потом Бенц опять кого-то там оскорбил, да? Или призвал к чему-то такому экстремистскому, еще годик терплю. Я думаю, что терпение у правоохранительных органов и у правовой системы очень быстро кончится, и эту статью поправят. Но, но, но, но интереснее другое. Вот, коллеги журналисты и юристы, вам, у вас нет ощущения, что произойдет следующее. Поднимется вал просто дел об административных правонарушениях. И энное количество людей окажется на таких мелких, средних, крупных крючочках. Да? Это можно ждать вот такого всплеска правоприменения? Нужно, я бы сказал. Даже? Нет, нужно, конечно. То есть как только эта статья 20.3.1 Кодекса административных правонарушений будет принята, а вступит в силу она с момента опубликования, потому что, потому что ну, это будет закон, улучшающий положение, и, соответственно, он будет сразу же да, он будет иметь обратную силу, и, соответственно, он будет, он будет действовать сразу же, почти наверняка, то пойдет административная практика. — Сто процентов. Но тут вопрос заключается в том, что лучше, то есть сначала все-таки административка или сразу уголовная ответственность. При этом ну, нельзя ни в коем случае обманываться и нельзя это воспринимать так, как вы говорите, как разрешение один раз в год что-то делать. Ну, да, я понимаю, вы утрируете, но общий смысл как раз заключается в том, что, как я уже сказал с самого начала, статьи это больше и самое интересное, что, что, что есть 280-я статья «Призывы к экстремистской деятельности», которая может быть квалифицирована, ну то есть ваши действия могут быть квалифицированы, все зависит от слов, которые вы используете. Но даже и здесь очень а, тонкая грань. А, позвольте, я два слова скажу, каким образом вообще происходит выявление и доказывание а, а, этого самого экстремистского преступления. И какие там есть подводные камни. В общем, сейчас это все доведено до определенного автоматизма и сейчас оперативники центра противодействия экстремизму сидят у экранов с утра до вечера и гуглят, тем более, что сейчас Google позволяет поиск по картинкам. Mm -hmm. туда, туда загружается просто картинка, и, и, соответственно, все публикации, которые выходят, все публикации в социальных сетях, они, они открываются, они их фиксируют, и дальше они пытаются установить кто-то. Достаточно доказать, по большому счету, дв две вещи. Первое – это то, что на этой картинке или в этом тексте содержится, собственно, текст. Всегда нужен текст. Для, экстрем... для привлечения к, экстрем... к ответственности за экстремизм нужен текст. Это может быть словесный, устный, это может быть какой-то письменный. Нужен текст. Это может быть песня. Это может быть картинка с каким-то... Каким, то есть, коловрат на котике, это будет не, не совсем то. Это будет, это будет совсем другая административная ответственность за, грубо говоря, за свастику, да? за, публик, за, за, за пропаганду. Да, это отдельная статья. Она тоже считается экстремистской, но она вот, не влечет за собой уголовную ответственности. Вот смотрите, извините, я здесь вынужден буду перебить. Вопрос технический, вопрос, я думаю, для многих пользователей социальных сетей имеет конкретный значение. Сам факт, что я разместил изображение, например, древнеиндийского символа вечности, да, который известен просторечий как свастика. Он может быть расценен как экстремизм. Вот я выписал, здесь у меня есть заявление для прессы представителя Генпрокуратуры России Александра Куринова, который в частности, сообщил, что размещение эмблем экстремистских или террористических организаций даже, вот как товарищ из прокуратуры рассуждает, без призывов участия в их деятельности не является поводом для возбуждения уголовного дела. Я, откровенно говоря, это когда прочитал, подумал, что в, в генпрокуратуре собрались либералы против консерваторов в Следственном комитете Российской Федерации. Они ведь бодаются часто, соперничают. Уголовной ответственности действительно не будет, но а будет административной. То есть, есть отдельная статья до да, 15 суток административного ареста а, за публичное демонстрирование а, а, символики вот этой его. Вот, да? То есть, за любую свастику а, а, будет. И, и таких в год тысяча а, решений, тысяча административных как быть со дел. Штирлицем? Этот и вопрос это, многократно задавался. Это хороший вопрос. Давайте я на него чуть позже да. отвечу, потому что важнее про уголовное. Да? То есть нужно доказать, по большому счету, две вещи: то, что текст содержит, и если мы говорим про 282-ю статью, то там есть, он двойной, да, возбуждение вражды или, или унижение достоинства. Достоин то есть для возбуждения вражды нужно противопоставление. Черные против белых, красные против синих, значит мусульмане против христиан, там, такие мужчины против женщин, я не знаю. То есть нужно, нужно, чтобы было противопоставление, в которых одни хорошие, а другие плохие. Если это противопоставление есть, любой лингвист вам скажет, вам скажет что здесь есть возбуждение вражды. И вторая конструкция – это унижение достоинства. Унижение достоинства – это абсолютно то борьба, же… Борьба добра со злом. Здесь вражда по отношению к чему? Не, не, а, а, <смех> имеется в виду <смех> в... Шутка, конечно, признак, <смех> то есть когда вы злом называете представителей какой-то этнической группы. Все, ну, вот да, здесь, да. Будет, здесь будет то самое Или поставок. социальные группы, Или со кстати. сказать. Социальные, да. отдельные, отдельный большой вопрос, кого считать социальной группой. Э, по крайней мере, с религиозными и национальными э, э, и расовыми ясно. там понятно, да, это, это, это четкие и понятные, э, понятные э, угу. э, термины. А второе – это унижение достоинства. Для унижения достоинства в лингвистике тоже все, в принципе, давно выяснено. То есть слова, которые оскорбительные, которые унижают. И если это собирательный образ, то есть там все евреи такие-то, и, и унизительное слово, например, какое-то идет, оскорбительно это будет унижение достоинства. То есть с точки зрения доказывания, каким образом действует. Оперативник находит этот текст, он его отправляет лингвистам, и здесь очень большой возникает вопрос, кто будет проводить и в каких учреждениях будет проводить это исследование. И если ответ идет такой, что да, есть, дальше у, у полицейских есть задача установить, кто автор. Как устанавливается автор? В зависимости от того, ну то есть иногда это довольно просто, потому что, понятно, человек выступил на митинге и, и, и вот он это сказал. И есть там видеозапись, например. Когда это речь о социальных сетях, то следовательно нужно установить принадлежность этого аккаунта. И здесь выходит на, на, на, на первый план, в какой социальной сети вы сидите и постите. И Если мы говорим с вами про ВКонтакте, то у кого есть аккаунт ВКонтакте, поднимите руку. Вот, собственно, офис. у меня нет, да. так что за всех не говорите. А, у меня как раз вопрос гигиены. А, вот, то есть, я я передер. То есть, ВКонтакте, почему проблема? Потому что администрация ВКонтакте открыта. По да. запросу по электронной почте предоставляет информацию о том, кому принадлежит аккаунт, ну, они какой, не скрывают какой мобильный телефон. Они не скрывают. Это какой мобильный да. телефон, с какого IP-адреса? IP-адрес понимаете, что такое, да, то есть каждый раз, когда вы заходите в интернет, у вас, у вас есть у каждого устройства есть определенный IP-адрес. Соответственно, соответственно, он записывается на сервере в момент вашего входа в интернет. И если как, можно определить, в, какой, в какое время был написан этот текст и был опубликован, вернее, этот текст, и, соответственно, определить, кто, кто это сделал. Все, есть ответ от лингвистов, что да, содержится, и есть ответ от администрации ВКонтакте, кто это сделал. Дальше рапорт о обнаружении признаков преступления и передается Следственный комитет, который возбуждает. По большому счету, Следственный комитет уже, ему нужно присп... просто обличить это все в определенную следственную форму, в вид уголовного дела, грубо говоря. Да? То есть дальнейшее, поэтому Возбужденные уголовные дела по 282 очень трудно прекращать, то есть добиваться защите становится трудно очень работать. Но это отдельная история, надеюсь, вам никогда это не понадобится, там есть свои собственно, технологии, но по большому счету все. Проблема с 280 статьей заключается в том, что непонятно, что такое призывы к экстремистской деятельности. Потому что, как я вам уже сказал, возбуждение вражды и унижение достоинства – это более-менее понятные и уже отработанные вещи. А вот что такое призыв к экстремистской деятельности, здесь ключевым словом является призыв. Соответственно, это должно быть какое-то побудительное слово. Долой! Бей! Еще что-то, то есть вот это слово, оно будет ключевым. И опять же лингвисты здесь будут говорить, это слово, оно, оно, оно побудительно, оно побуждает к определенным действиям или нет. Короче говоря, доказывание, оно все довольно простое. Но есть еще подводные камни. Какие? 282 статью оперативное сопровождение осуществляют полиция, как правило, а следствие, следственный комитет. А 280-ю статью оперативное сопровождение и следствие осуществляет кто? Федеральный служб безопасности. И очень многие говорят, и я в том числе склоняюсь к, в том числе к, этой, к этому объяснению вот этих поправок, это во многом проявление а, внутренней борьбы а, за а, контроль над всей этой а, антиэкстремистской а, кампанией. То есть, грубо говоря, ФСБ а, повер, ну, то есть, а, подорвала позиции полиции а, в этой экстремистской деятельности. Поэтому следует ожидать не только роста уголов... административных дел, да. но еще и уголовных дел а, 280-й последственности ФСБ. — Коль уж мы об этом заговорили, я не знаю, Мария Вячеславовна, вы, Павел Владимирович или вы, Игорь Олегович, кто-то, может быть, прокомментирует. Вот я недавно разговаривал с одним, назовем так, правоприменителем, человеком при погонах, все нормально. Леонид Григорьевич, мы сейчас до вас дойдем. — Да, вам, я не Мы, мы вам, Татаринформ, татар припомним разговор. еще. Погодите. Да, да, да, да. <laughs> так вот... И этот человек мне говорит, касаясь 280-й статьи, просто разговорились, он говорит, вот придут, ну те, кто отвечает, по-видимому, за 280-ю статью, обнаружат у тебя в компьютере там склад, грубо говоря, экстремистских заявлений там, или листовок, и все, ты будешь привлечен. Я говорю, да, как я могу быть привлечен? Я же никуда их это, это, это мой личный архив, в конце концов, да? Вот я же не призываю никого, не распространяю, я же не тиражирую. Э -э на что последовал ответ? Нет, достаточно будет даже того, что у тебя хранится это на компьютере. Кто-то может из э юристов, из, э играет. Как? Как с точки зрения криминалиста? Могу предположить, что здесь не криминалист, здесь чистый процесс, предмет доказания. Может быть, вы готовили преступление? Будет квалификация такая, что подготовка. Умусил был на подготовку какую? создали необходимую базу, а потом решили воспользоваться архивом в каких-то нехороших Это такой аборт до зачатия, да? Замечательно. <смех> я еще ничего не успел сообразить, и мне говорят, а ты вот что хотел сделать. Смеяться, да? Но, <смех> по большому счету, если бы у вас не было этого архива, я думаю, к вам бы точно никто бы не пришел и Но ничего вы, не предъявил. Смотрите, как смех. интересно. Вообще, для начала кто-то же должен был узнать, что такой архив есть, да? потом, потом, потом на каком-то правовом основании он должен был залезть в святых, в мой компьютер, да, на мой там SSD-диск, для этого нужны какие-то основания? Ну, Или, как мы видим в фильмах, основных. в основном американских, там, не нарушай мою правеси, идите отсюда, я вас, где ваш ордер? Как это происходит вообще? Знаете, вот в наших сериалах требуют ордера, его уже нет с середины прошлого века. Да, но в новых Ордеров сериалах нет, для требуют. Это другая процессуальная форма, но здесь, давайте предположим, да, что... Если есть компьютер. Допущение. Я да, по-другому скажу: что мы возвращаемся в ВКонтакте и всем остальным. Если нет этого, то и нет доступа, да, возвращаемся к гигиене, да, по большому счету. Вот ключевой момент. По-моему, до встреча — это напоминает некоторые такие, знаете, вот дискуссии, которые. Затрагивают тему 37-38 года, когда есть достаточно большое количество людей и сейчас среди нас, среди живущих сегодня, которые говорят а, так же, как говорили их деды и бабки тогда в, в пору большого террора. А мне бояться нечего, а ты не нарушай. Или парафраз на эту тему, гораздо позднее, в более поздних временах, в э, кинокомедии, Гайдая, тебя посадят, а ты не воруй, говорил Папанов. Мы на самом деле абсолютно защищены правовой системой, и вся проблема в том, что ты не воруй. Соблюдай гигиену, как было здесь не единожды сказано. Да? Думай, о чем говоришь. Мне кажется, здесь надо разделить понятия. У нас идет смешение. Я не знаю, умышленно не умышленно вы пытаетесь совместить некоторые вещи. Давайте вернемся к тому, что любой преступник, более-менее, да, есть есть у нас такие варианты в классификациях, которые готовятся да, к криминальной деятельности, что-то делают для того, чтобы совершить преступление более успешно. Согласны вы с этим? Ну, да можно, я, да. Да, давайте вернемся к тому, чтобы Отлично. вору взломать дверь, нужна либо отмычка, простой замок, либо там система преодоления контроля доступа, да, то есть это приготовление. Поэтому ваш пример с тем, что вы что-то копили, э, толковать можно по-разному, и я думаю, что все-таки те, кто общался с вами, они люди более скажем так, не с 37-го, не тридцать 38 -го Нет, года. Абсолютно. И я думаю, что э, все-таки вот приходить уже э, с, те, с той цели, чтобы посмотреть, что у вас на компьютере и потом оценивать это как нечто призывающих да, к экстремистской деятельности. Какой-то долг-то должен быть, какой-то толчок должен быть. Условно, то, что вот здесь называлось оперативной деятельностью, что-то должно быть. Просто так, я Слушайте. думаю, вряд ли они придут. Давайте я не будем не смешивать не понятия, не будем смешивать, чтобы у каждого из нас я на компьютере может быть что-то такое плохое, и это обязательно приведет к отсытке. И более того, там, 37-38 году. Есть совершенно конкретные реалии, да, есть совершенно конкретные э, проблемы в обществе, да, то есть, есть совершенно конкретные люди, и есть среди нас, увы, те, кто готовит преступления. Я очень Надеюсь, что среди присутствующих никого нет. Да? То есть, те, кто готовит ну, надо преступление, кто... Так. поэтому здесь давайте разделим. Ну. Я понимаю, что у журналистов принято да, как-то иногда пользоваться очень разными приемами для того, чтобы доказать да, ту или иную позицию. У юристов все проще. Пожалуйста. А насчет того, чтобы получить доступ к вашему компьютеру, у нас не так давно в системе оперативно-розыскных мероприятий появилось замечательное мероприятие, которое называется «Получение доступа к компьютерной информации». Оно по большому счету не исключает вот такой вариант, что без вас, правда, на основании судебного решения доступ... Ну это получится. такой элемент прослушки в эпоху киберсистем. Да? То есть раньше можно было по решению суда получить право на негласную прослушку телефонных разговоров. Теперь можно, как я вас, если я правильно вас понял, получить разрешение. На доступ э, к, к компьютеру. называется да? очень да? красиво, Прим... очень емко доступ к компьютерной информации. Да. Формально. Да, да, да, да, да, да. И давайте сразу скажем, что это не только в России, -то. во всех странах такое есть. Аналоги вы можете найти. Поэтому здесь Россия не изобретатель того, что вот такое мероприятие оперативно розыскное да. то есть, то, которое. Условно называется не непроцедуальный Мария не да, Салат? Оно существует, оно, видимо, нужно, раз оно вводится, раз оно проводится. Я mm -hmm. прошу прощения, ответил на наш вопрос. Микро да, я, нет, я это... прошу прощения, может быть, я порекламирую юристов. Дело в том, что присутствуют ученики Марии Вячеславовны. Они в большей степени ориентируются как раз в деталях. Может быть, мы их тоже подключим к дискуссии. Представители ученики контакты. готовы подключиться? А, По-моему, они уже с самого начала будут больше, чем даже я. Пожалуйста. Да, спасибо. Я вот как раз аспирант Марии Вячеславовны, представитель кафедры уголовного права Казанского федерального университета. И... Я раскрою инкогнито Дунина Олег Алекс... Николаевич. Да, спасибо. Мы и... про вас Фу... тоже все знаем, не только вы про нас. А Нам нечего скрывать. И вот представитель процессуального права так передал слово к нам материалистам, и я бы тоже хотел... Несколько дальше эту пальму передать, потому что с нашей точки зрения проблемы в области антиэкстремистского законодательства, они кроются не в Уголовном кодексе. Так. Экстремизм – это плохо, нацизм – это плохо, фашизм – это плохо, исламский фундаментализм – это плохо. С этим едва ли кто-то будет спорить. И Уголовный кодекс говорит именно об этих формах экстремизма. Почему? Правоприменители необоснованно расширяют применение этой статьи до шуток, до других форм розни. Это другой вопрос. И о, сегодня уже говорили о новациях, которые, вот, возможно, грядут и внесут изменения в Уголовный кодекс. О, дело не в самой статье, и изменения этой статьи нам вряд ли чем-то серьезно помогут в ближайшее время. Mm -hmm. И это нужно понимать. О, об этом ну, в эту же пользу свидетельствует вот то, о чем говорили наши уважаемые спикеры. То, что статья-то была давно, дел появилось много недавно. То есть проблема не в 282-й статье, проблема в некотором, пожалуй, излишнем рвении сотрудников правоохранительных органов, которые применяют эту статью в тех случаях, когда по замыслу законодателя она не должна применяться. Вы сейчас косвенно опровергаете одного из своих учителей, который тут высказывался и который сказал, что у нас юристов все четко, все четко, это у вас, у журналистов тут всякие домыслы. А Сейчас мы слышим, что вопросы правоприменения, это очень интересные вопросы, что один и тот же суд может вынести, вернее, два разных района суда могут вынести чуть ли не противоположные решения по одному, казалось бы, очевидному делу, по одному и тому же вопросу. И что самое интересное, что на всей территории нашей необъятной Российской Федерации решение, если я правильно понимаю, отдельного городского суда будет вот Калькироваться. То есть принято решение считать Ветхий Завет экстремистским трудом. Надо что то так и будет от, от, от, от Калининграда до Владивостока. Нет, Мария Вячеславна. Ну вот я хотела бы немножко уточнить, развить мысль о том, что разные суды могут принять разные решения. Дело в том, что уголовный кодекс это закон, конечно, да, достаточно четкий закон, но как и любой закон, все-таки это не набор компьютерных программ. Закон это набор терминов, закон набор слов. И многие термины, используемые в уголовном кодексе, носят оценочный характер, имеют момент субъективизма. Таких терминов очень много. Вот, например, Павел Владимирович употребил понятие социальной группы. У нас нет ни одного закона, в котором бы раскрывалось такое понятие, что такое социальная группа. У нас действительно нет никакого закона, где бы давалось понятие пола, расы, национальности, но эти, эти вот явления, эти как бы... Сомнения вот не вызывают. Все но все-таки не вызывают сомнения, потому что ведь воз, речь идет о возбуждении ненависти либо вражды, в том числе по признакам пола, расы, национальности. Но это все-таки всеми правоприменителями, всеми людьми будет толковаться, наверное, одинаково, да? То есть уголовный закон да, единообразно. Уголовный закон ведь нуждается в толковании, но некоторые понятия, которые используют уголовный закон, носят оценочный характер, и они толкуются правоприменителем неизбежно с учетом субъективных моментов каких-то. В этом случае правоприменитель руководствуется своим правосознанием. Законодатель и правоприменитель в лице Верховного суда пытаются избежать по возможности Такие ситуации. Во-первых, снизить, привести к минимуму оценочные понятия, используемые в уголовном законе, но, но избавиться полностью от них невозможно. А во-вторых, все-таки дать единообразное толкование этим понятиям. И что касается решений Верховного суда, которые могли бы иметь силу, то это не решение городского суда, конечно. У нас есть Верховный суд Российской Федерации, и если он принимает какое-то решение, постановление и толкует то или иное понятие, то вот это толкование, оно дается единообразно на всей территории Российской Федерации. И Верховный суд, вот я уже говорила, совсем недавно обратил внимание как раз, что есть такие оценочные понятия в самом уголовном законе, в статье 282, и поэтому были внесены изменения Постановление Пленума Верховного Суда, достаточно старое, 28 июня 2011 года, которое было принято, как сказал Павел Владимирович, в период ну, более раннего действия этой нормы, когда практика еще только складывалась, и когда еще практика и в лице Верховного Суда не могла дать точного единообразного толкования используемым терминам. А вот прошло уже почти 8 лет, и 20 сентября 2018 года Верховный суд обобщает уже практику и в лице большого количества уголовных дел и пытается уточнить вот эти термины. В частности, вот очень важный момент, связанный с обнаружением умысла. То есть, угу. то есть это ответ на вопрос о том, почему вот вы размещаете на своей страничке то или иное изображение. Мало только того, что вы разместили это. Это изображение. Верховный суд прямо указывает в определенном пункте. Это пункт у нас абзац третий, пункт восьмой. При решении вопроса о наличии или отсутствии лица прямого умысла должен быть умысел только прямой. И цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материала в сети интернет суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. В частности, учитывать форму и содержание размещенной информации, подождите, ее контекст, контекст. Наличие содержания комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания и так далее. В том числе должны учитываться данные о личности самого лица. прекрасно не было. Прекрасно. Эти рекомендации Пленного Верховного Суда говорят, говорят мне, дилетанту, о том, что они сами по себе допускают множественное совершенно толкование. То, то или иное. Вот. Следует учитывать и это, следует учитывать и да, это. но они пытаются охватить все возможные случаи. Я хотел бы уточнить по поводу все-таки городских и районных судов. Вот, допустим, районный суд там... Какого-нибудь э, Воронежского, Воронежского какого mm -hmm. там или городской суд Воронежа принял решение о том, что ТОРа – это экстремистская литература. На основании этого решения Роскомнадзор вправе изъять тиражей из, из там, Казани, из Рязани и так далее? Mm -hmm. Я думаю, этого недостаточно. Это особый процессуальный порядок. Вот Игорь Олегович может ли mm -hmm. mm -hmm. но это не не хочется, чтобы мы накидывали все в одну кучу, потому что, потому что в реальности антиэкстремистское законодательство и содержит прямо ну вот пару десятков разных механизмов которые не связаны только с уголовным, да? то есть если мы говорим про уголовное, это одно. То, что говорите вы, это отдельный порядок. Это прокурор обращается в суд с заявлением о признании определенного произведения экстремистским, и, и, и если суд решение, признает его экстремистским, тогда его вносит в Министерство юстиции в соответствующий перечень, и тогда хранение, распространение этого произведения образуется отбой снова никакой уголов. я я поясню что я имел в виду, я просто плохо сформулировал я намекал просто на то что у нас вроде бы право непрецедентное да, в россии но по сути оно прецедентное и если мы где-то в одном э, медвежьему углу зацепились за человека как за экстремиста и замотивировали и это решение запросто может попасть в обобщение практики верховным судом и быть затверждено вот что я имел в виду. Все немножко сложнее. Да, ну слава богу. Даже, даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. на самом деле намного сложнее, потому что, потому что да, скажем так, следственные органы могут протащить какое-нибудь да? сомнительное уголовное дело и получить обвинительный приговор, который, который вступит в силу, а потом распространить эту методику на другие регионы. Такое возможно, но в прямом смысле судебные решения по конкретному делу прецедентного характера, обязательного характера для, обязательного для других нет, конечно, не нет. носят. То есть, грубо говоря, жизнь намного, ну, она, скажем, сложнее. Да? То есть это опасности такие есть, а какие-то какие ну, вот реперные дела, они особенно публичные, да, они, mm -hmm. они носят Зачастую серьезно охлаждающий эффект. Да, в чем опасность этих самых уголовных дел в экстремизме? В том, что люди воспринимают это как руководство к самоцензуре. Да? То есть, где границы между гигиеной и, и самоцензурой? И этот вопрос очень важный, потому что есть важные общественно-политические события, которые, которые мы, да я не знаю, для кого-то это там драка футболистов, для кого-то это там бой за звание чемпиона мира, для кого-то кого это, я не знаю, раскол русской православной церкви с Ватиканом, и, и, и люди начинают поэтому на это реагировать. Каждый в меру своих знаний, возможностей, а, глубины и темперамента, в, в темперамента и формы. Да? А То вот есть мы, Леонид вот здесь очень важно. Высказаться вот как раз мы, поводу. собственно, передаем. По поводу чего-то да? То есть разговор да, какой? Это, Ничто не должно вас подвергать. А, повы позывать, к, под, подталкивать к самоцензуре. Да? То есть, но, но, но, безусловно, важно, как Мария Вячеславовна сказала, вернее, она сослалась на, на, на слова Верховного Суда, имеет значение форма. Понимаете, любую мысль можно донести даже самую темпераментную, можно донести в абсолютно приличной форме. И лингвист любой вам скажет, используйте приличную форму, и все будет нормально. Да, то есть слова имеют значение. Во всех делах об экстремизме, Прекрасно. еще раз скажу, имеет значение текст и слова, которые вы используете. Вопрос, Ленин Григорьевич, был не насчет вашего темперамента, хотя, может быть, кого-то из присутствующих, он вас интересует. Вопрос был о границе между самоцензурой и свободой слова. И вот Павел Владимирович очень хорошо, как говорится, нет, подвел, нет, добавил, можно сказать, у Ленин Григорьевича есть петличка. Он спецподключенный. Ну, вот я немножко У -у. перехватила микрофон, потому что по поводу слов, которые сказал Павел Владимирович, о том, что все-таки слова действительно они носят тоже оценочный характер и оценивается как бы значение того или иного слова. Часто в этом случае проходит судебно-лингвистическая, судебно судебно-литературоведческая, наверное, экспертиза. И вот я психолога, психо... психолога даже психиатрическая бывает, экспертиза. Некоторым но... только она и нужна. Да, ну вот я вспомнила по поводу слова в конце 80-х годов, когда только развивалось это активно демократическое движение, один из представителей этого движения был осужден еще, Поста... была попытка обсуждения его по старому голову, Кодексу за то, что он тогда еще действовал у КАРСФСР, за то, что он использовал в своем публичном выступлении. Вот я сейчас тоже это слово использую: он использовал слово жид, обращаясь там на площади какой-то. И встал вопрос: вот как раз аналогов, она, по аналогу этой статьи пытались его осудить. В этом случае проходила очень длительная, очень сложная литературно, наверное, литературоведческая экспертиза и которые нашли подтверждение тому, что это слово Вопрос. используется даже в стихотворениях Пушкина и что в этом случае нет никакого такого вот термина, который бы использовался с целью унижения достоинства. И в итоге все-таки дело было прекращено. Но это был период, когда интернет еще не был развит в такой степени, и речь шла только о публичном выступлении, но попытки использования терминов были. То есть это всегда носит в определенной степени оценочный характер и подтвердить вот эту форму. Разные периоды бывают по-разному. Ну, Необходимо облегчили сейчас ответ на вопрос, потому что тема все-таки звучит, как не сесть за репосты. Ответ очень простой. Сесть можно за все. И освобожденным от ответственности можно быть тоже за все. Потому что качество написанных... Вот слушаю я вас вот час уже, да? И понимаю, что качество написанных законов оставляет, мягко говоря, вы сказали, за формой следи. Следи за тем, как интеллигентно это сказать. Я скажу так вам. Качество написанных и действующих сегодня законов, оно оставляет желать лучшего. Очень настолько все размыто, настолько все непонятно. Можно до Пушкина уйти, а один синод там ушел до 1683 года. Куда угодно можно копать, чтобы доказать, что ты виновен, а чтобы доказать, что нет. Первый вопрос, который возникает, все-таки это дискуссионный клуб, и мы не только, на мой взгляд, должны рассказывать о том, что вот сегодня происходит, то есть давать обзор того, что есть, но и некоторые, вот, ну, некоторые мысли по поводу того, что можно было бы поменять. Да? Вот мы говорим, общество меняется, изменилась действительность, новые технологии, цифра. Они изменили сознание человека, они изменили грани дозволенного, они сделали публичным практически, вот об этом уже говорил, с каждый шаг, каждый чих, да. Все это можно задокументировать, а очень многое можно скрыть за анонимностью, да, и это тоже позволяет определенные технологии. Вот должно произойти некое переосмысление того, что есть человек, его права, его возможности, его границы в этом новом. Должны измениться какие-то глобальные принципиальные подходы. Это то, что называется большой гуманитарной проблемой, которая рождается на наших глазах посредством развития новых технологий. в это потихонечку да, вот втягивает. Мы уже с вами хорошо обсуждаем. Плохо, что, скажем, юриспруденция наша, да, не обижайтесь на меня, я вас всех очень люблю, но у меня ощущение, что она не дотягивает вот до этого современного... Знаете, как в школах развернули борьбу на ЕГЭ с гаджетами, обыскивают, значит, штаны снимают. Только бы не прошел с телефоном, с гаджетом, все. Идет такая глобальная война с цивилизацией. Вот есть данность, вот он, вот он растет на гаджетах, он много оттуда черпает. Да, он действительно вот человек нового поколения, человек цифры. Но вот на ЕГЭ забудь про это. Ты уже вне этого, вот в чем ты вырос. да? Не хватает какой-то вот смычки, какого-то нового, переосмысление того, как вот в этой ситуации с этим новым человеком надо организовать процесс контроля его знаний, в данном случае ЕГЭ, чтобы одно другому не противоречило, чтобы людей не обыскивали и чтобы не воевали с тем, на чем он вырос. То же самое здесь. Вот есть некоторые данные, есть интернет, есть глобальная сеть, есть цифра, новые платформы, новые технологии, масса прав, которые сегодня нам дарованы, да, глобализация. Есть необходимость бороться, совершенно верно было сказано, вот есть вещи, которые зло, мы это однозначно понимаем, и есть старое понимание законотворчества, вот такое размытое, это как вот, Юрий Прокопович, вы сказали, закон нас во всем защищает, но он во всем обвиняет. Мы знаем, что все хозяйственники сегодня могут в пять минут быть осуждены за что-нибудь. И бесхозяйственники. И безхозяйственники все руководители, потому что каждый из них по этому закону поступает правильно, поэтому нарушает. Вот. И вот законотворчество, мне кажется, надо еще ставить вопрос, это уже в дискуссионном порядке, конечно, да? не в информационном, а в дискуссионном, о том, что нужно менять подходы к законотворчеству. Законодатель должен вот эти размытые, ну, мы, размытые формулировки, вот, вот все от этого на, вот надо по-другому сегодня формировать и законы, и формулировки. И очень серьезно работать над, да, это будут другого вида, наверное, законы в новом обществе, да, они должны будут требовать детализации каждого. Вот и на, иначе вот, вот про все. Иначе жить это хорошо, вот, а штирлиц, фотография штирлица, это плохо. Потому что у штирлица здесь вот эта штука, который боролся за то, чтобы никогда это слово не говорили, да, а тут как-то, ну, Вик Пушкин писал, понимаете? Давайте Пушкина в контекст посмотрим. Ну, в общем, тут можно уплыть. Второе, конечно, то есть это прокачивает закон. Второе, конечно, это то, что связано с экспертным сообществом. Вы уже упоминали несколько раз о том, что это уходит на определенную экспертизу. Вопрос о суде кто, это в данном случае не про судей, сейчас а про экспертов. Откуда это сообщество берется? Кто они такие? Какой уровень их квалификации? Каким образом они сегодня функционируют? Значит, на основе чего они сами существуют, где запрос на расширение этого экспертного сообщества, где, вот, работаю, я вот не чувствую большого вот, запроса, значит, это тоже очень серьезный вопрос, потому что вот мы массу вот молодых людей пригласили, а они вот есть опасности, что выйдут, так и не поняв, за что же. Надо разъяснить, за что пока же? не поздно. А, один есть, только вот сейчас поддержит, дополнит или там значит увезет коллега. Значит, одно ясно, надо быть очень осторожным. А с другой стороны, как? Вот когда изменилось, понимаете, общество изменилось настолько, мы должны переосмыслить. Вот мы иногда смотрим, вот наверное, юристы точно да, вот э, за голову хватаются. Люди в прямом эфире транслируют, ну эфире условный термин, да, как они избивают друга, насилие. Они сами на себя компромат снимают уже, да? даже не понимают, что они это делают иногда. Да? То есть образ мышления поменялся, другое какое-то поколение вошло в большую жизнь. Это не значит, что это надо приветствовать, что это хорошо. Это значит, что надо просто понимать, что в этом новом совершенно пространстве, в этом новом обществе, с этим человеком, вооруженным совершенно новыми, уникальными технологиями, и чем дальше они будут развиваться, тем меньше будет шансов у нас отловить какого-то там негодяя, потому что люди будут уплывать там на каких-то новых и новых платформах. Да? Я по подкровенных негодяях говорю. Надо переосмысливать и роль законотворца, и того, кто эти законы применяет на практике какой-то, использует и пытается принести порядок в общество, и роль экспертного сообщества. Это я такой вот дефисками сейчас передаю с вашего разрешения, без вас. Сейчас, да. нет, сейчас я с удовольствием предоставлю слово известному блогеру нашему. Почему это не копал, да? я не знаю, почему а? это не а? вот. <плодисмент> но, но прежде чем заслуживший ваши аплодисменты, не я, Слатып, получит <плодисмент> слово, я хотел бы сказать э, в защиту юристов, потому что. Мы коллеги с Леонидом Григорьевичем, он журналист, я журналист, он вами тут руководит, уважаемые студенты высшей школы журналистики. И он, конечно, тут навешал и юристам, и экспертному сообществу, и законы не так пишете, и не то делаете, и эксперты не расширяется. Я хотел бы чуть-чуть просто защитить юристов. Каким образом? Лень, вопрос а я... а был ведь с моей стороны немножко другой. Где разница, между грань между свободным словом и самоцензурой? То есть я предлагаю нам немножечко обратиться на себя, нам, работникам пера и топора. Мы-то сами понимаем, что творим вообще, мы несем ответственность, потому что социальные сети, которые официально, конечно, не являются средствами массовой информации, являются таковыми по факту. И то, что там транслируется, постится, репостится, это зачастую либо... Прямое заимствование из действующих СМИ, либо э, в той или иной степени преломленная в зависимости от уровня понимания, от опять же темперамента, от образования и так далее. Оригинальных-то мыслей э, давайте будем уж откровенно, да, мягко говоря, немного, а перепевах, заимствований целая куча и СМИ так называемые традиционные СМИ, классические, если угодно, СМИ, с моей точки зрения, несут за эту а, возможность вакханалии, я не хочу сказать, что она воцарилась, свою долю ответственности. И когда мы говорим о том, что нужна самоцензура, мы о чем говорим, я хочу понять и хочу услышать, вот Леонид Григорьевич, в частности от вас, мы о чем говорим, мы говорим, о том, что нам не дано, или нам должно быть дано предугадать, как наше слово отзовется. Я поэтическую строчку повторю. Или мы не контролируем это. Это самоцензура или, или ответственность за то, что ты хочешь высказать. Вот, вот здесь вот есть какая-то какая блоха, какая-то заковыка, выражаясь словами покорного, покойного Ельцина. Да? Загогулина, я бы сказал. Что по этому поводу? Ну, я вот все-таки, может быть, все -таки, слово, слово дадим, а вот потом я вернусь к Леонид Григорьевич, к этому. не только опытный журналист, он недаром мне много лет руководил государственным агентством Татаринформа. Он Самоценз... еще и прекрасный дипломат. У меня самоцензура включилась. Он очень хорошо переключил наше внимание на блогера. Мне нечем крыть, не ясно. Я очень рад, что наконец-то и до меня дошла речь. Я предпочитаю все-таки как-то лицом к аудитории ну, ну, разговаривать. Между прочим, я постараюсь частично ответить и на ваш пассаж по поводу того, каким образом оценивать. Но я бы хотел начать немножко с другой стороны. Вообще, когда меня сюда пригласили, когда я прочитал вот это вот название «Как несеть сесть за репост», у меня возникла такая ассоциация, примерно как если бы в начале прошлого века… Это бы звучало примерно так: как не умереть лютой смертью под колесами самобеглого экипажа? Мне кажется, то, что вот эта вот проблема, она с одной стороны хотя и существует, с другой стороны, мягко говоря, преувеличена ее важность. Сейчас я объясню почему. Дело в том, что почему я привел пример самобеглой коляской? Мы живем во время, когда очень сильно меняется все. С одной стороны меняются и политические строи. Вот в последнее время даже там у нас такие события в религиозной сфере происходят. Но самое главное, что у нас происходит, у нас происходит изменение э, способа получения информации, ее усваивания. Ее, понимаете, дело в том, что вот эти вот проблемы, которые сейчас описываются, которые Павел там упоминает, то, что здесь проблема, тут там человека посадили, тут там засудили, тролливали, это неизбежно. Когда происходит смена состоянии, когда изменяется сама структура потребления информации обществом, это просто неизбежно. Просто люди не умеют. Мне очень понравилось, как вы высказались о том, что это гигиена. Правильно. Мы живем в странное время, у нас э, милиционеры не знают, в каких случаях э, судить, а в каких отпускать, потому что нет четкого толкования. Поверьте, пройдет какое-то время, накопится этот самый опыт, и те самые люди, которые сейчас порой принимают странные, на наш взгляд, или там, даже преступные, на наш взгляд, некоторые решения, они научатся, они поймут, что вот так вот стоит, а вот так вот тебя, что называется, ай-яй-яй. -ай -ай. Это естественный процесс. И я Кур, не согласен с вами, то, что количество подобных дел будет расти. Государству невыгодно, ни рост количества таких дел, ни, скажем так, Рост протестной активности. Yes, Но, простите, я закончу да, свою да, мысль, извините, буквально две минуты. Uh -huh. Мне кажется, то, что вот этот вопрос, который мы сейчас подняли, это является частью намного более важного вопроса. Конечно. Дело в том, что на протяжении всего существования человечества основной задачей самого принципа образования было донести, перенести следующим поколениям те знания, тот опыт, который они накопили, и который критично важно передать. Сейчас мы живем во время, когда эта критичность, мягко говоря, отпала. У сейчас необходимо, о, необходимость заучивания какой-то там статистической информации просто не нужна. Как следствие, будут вымирать огромное количество целых классов профессий. Те же самые юристы, простите, как профессия, она просто вымерет, просто потому что уже сейчас искусственный интеллект принимает решения, которые впоследствии оказываются более правильными, чем целый консилиум профессиональных юристов. Те же самые. Количество медицинских работников неизбежно будет сокращаться. Хотя бы потому, Останется что сейчас искусственный интеллект позволяет принимать намного более точные решения в определении диагнозов. Таким образом, нам нужно менять саму структуру преподавания. Я думаю, то, что в будущем образование будет строиться совершенно по-другому, нежели сейчас. Я думаю, то, что сейчас мы заучиваем огромное количество ненужной нам информации, а информация должна усваивается так, чтобы нам было интересно. Когда вы, каждый из вас, Ясно. играете извините, в компьютерную игрушку и прокачиваете... мы немножко да, о другом да, говорим. Да, да, да. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Вы сделали... Э, хора... все, все очень хорошо и правильно об образовании, но вот вы обмолвились, так сказали, что... вот Ну, ничего, сейчас пока милиционеры там или полицейские не знают, как там себя вести в том или ином случае... Но это накопится и все будет хорошо. А те люди, которых они не знают, как себя вести, за шкирку утащили в КПЗ, а из КПЗ потом утащили на срок, будут ждать пока накопится, что ли? Это нормально? Абсолютно. Да? А, все понял, вопросов нет. И такая позиция существует, как мы видим, и она может быть даже имеет право на жизнь. Но, Леонид Григорьевич, не отвертишь ведь. Что с самоцензурой-то? Ну, это -то... благо, это зло, где ее пределы? Нужна она, не нужна? Нет, самоцензура, она вообще в природе э, мало-мальски воспитанного человека всегда присутствует, сидит. Э, то есть, э, если сейчас скажу, не нужна самоцензура, нужна самоцензура, ну, самый простой пример, вот мы тут сидим, разговариваем и разговариваем не на матом, да? Странно. Вот. То есть у нас часа нет... и все еще в рамках да, Мы знаем про какие-то вот ограничения, которые иногда может быть нам мешают. Знаете, есть люди, которые вот чувствуется, вот ему сейчас для связки бы пару слов и все было бы отлично. Это про меня. Продло... Да, предложение бы сложилось. А вот он, ну все-таки он включает вот эту самоцензуру. Другое дело, остальное человек вправе выражать, да, вот. Но это диктуется внутренней культурой. Okay. Его внутренней культуры, его пониманием того, где, в каком он находится сообществе, для кого, для чего. одно дело, хорошо, мы сидим там, скорбезные анекдоты рассказываем за столом на кухне, другое дело, мы вышли сюда. Это вот один момент. В данном случае надо понять, что такое социальное пространство. Социальное пространство, оно, хоть всегда говорят, это моя страничка, там все, оно потенциально действительно mm -hmm. доступно огромной массе людей, безграничной, миллиарды потенциально. И ты должен там понимать, это вопрос твоей внутренней культуры, и тут действительно роль системы образования очень важна, она очень существенна. Ты должен понимать, что чего бы ты там ни делал, как бы ты не выражал там свои собственные «я», какие бы ты там цензурные ограничения, самоограничения не хотел преодолеть, ты вообще общаешься с большой потенциально безграничной аудиторией. И ты должен э, в силу своего вот, культурного кода да, э, ограничения соответствующие вводить. Э, если ты их перешел, если ты эту грань перешел, ты должен быть готов к тому, что за тобой следом придет какое-то наказание. Оно может быть в виде административного, уголовного кодекса. Оно может быть в виде того, что кто-то потом встретит тебя на улице, просто даст в ухо, чтобы ты так больше себя не вел. И ты из анонима превратишься в конкретного клиента поликлиники. Пострадавшего. Да, да пострадавшего. Так что вот тут вот, тут вот только это можно Все сказать. Все понятно, спасибо. Я хотел бы просто, чтобы в завершении, мы уже достаточно долго действительно здесь э -э -э разговариваем, предложить такой небольшой устный да без картинок кейс и давайте все вместе его обсудим и я хотел бы чтобы ребята и вы тоже включились немножко потому что вы слушаете слушаете и потихоньку начинаете засыпать уже да некоторые но ну, это стандартная ситуация через полтора часа ну да, самосохранение как недавно один медик сказал это же говорит элементарная реакция самосохранения ну что раз и все и организм отключается так вот Кейсик очень простой такой. Я думаю, что, во всяком случае, молодые люди, да, ребята, уж если не смотрели, то гарантированно слышали о недавнем тут вот э, бои э, Хабиба Нурмухамедова и Конора МакГрегора. Да? А Кто-то из вас, э, может быть, даже участвовал за полдня или там за день до э, того, как этот бой там стартовал, на сайте говорит Москва, радио говорит Москва, это Даренко, Сергей Доренко ведет, был, была вешен, вывешена опроска такой, вы за там, Конора или за Хабиба, голосуйте. Никто не сталкивался с этим, да? ну, не очень популярный сайт, конечно, если бы где-нибудь группу ВКонтакте, может быть, быстрее бы добежала. Но я просто вам рассказываю, что такая голосовалка была запущена. За несколько часов проголосовали, Павел, мы с вами говорили до эфира, да, вот сейчас просто давайте все-таки к этой теме подойдем, да, когда излишества вредят, в том числе ограничивающие. За несколько часов буквально этого голосования более 5000 человек высказалось и вдруг, вот здесь как наше слово отзовется и ответственность СМИ, вот эту вот нотку я хочу подчеркнуть, и вдруг обнаружилось. Что 65 почти, ну я округляю, 65 проголосовавших поддержали Конора МакГрегора, да. да, этого ирландского пьяницу и так далее, да, дебошира, фу, и только 35, меньше 35 вот я вижу, вы в теме, да, как принято говорить, поддержали Хабиба, а? Нет, ну тут, А здесь... что, давайте здесь голосовалку устроим. Кто Макгрегора поддерживал и поддерживает? Окей, окей. Спасибо, примерно понятно. А Хабиб? Я, сп... Я спрошу на Лезгинском. вай? Почему? Ну, во-первых, мы ведем речь о голосовалке до того года, да, но ну, я понял, по крайней мере, вы объяснили, да, то есть он не представлял Россию, то есть вы не воспринимаете Дагестан в данном случае как Россию. Ну, я, он я, нет, я... я конкретно про этого молодого человека говорю. Я понял, я понял, спасибо. Уже, уже реакция здесь уже сама по себе очень интересна, но я вообще-то веду к чему. Ребят, чуть еще пять минут и мы заканчиваем. Чуть-чуть еще потерпите, пожалуйста, да? а, Смотрите, вот где, где, где, где вот была передана грань, пока все было хорошо, ну, разместили опрос, ну, стандарты на сайте, люди стали высказываться. Первый такой триггер, спускающий ситуацию, да. Оказывается, большинство, и даже, может быть, можно сказать, подавляющее большинство, не за гражданина Российской Федерации, не за того, кто представляет честь нашей родины, наш флаг, и так а за какого-то ирландца, за иностранца. Он людям симпатичнее оказался. Тут не на Эхи. Опрос, э, не ясно, я же, по-моему, внятно сказал, опрос проводил станция Сергея Доренко. Тоже, ну, конечно, он замечание он принимается, он потому он что, что публика да. у каждой аудитории специфическая, у эха своя, у этого да. своя, но факт остается фактом. Я-то говорю о чем сейчас, к чему веду? А дальше, дальше начинаются комментарии, вот примерно так, вот здесь был очень корректный, хороший комментарий, я считаю, что он не представляет Россию. Браво, это ваше право, вы высказали свою точку зрения, почему вы поддерживаете или поддерживали в том бою. Конкретно Конор. Но э, те комментарии, которые посыпались на сайте э, ⁇ Говорит Москва ⁇ пошли гораздо дальше. Люди, пользователи, объясняя, почему они поддержали Конора, но не поддержали Хабиба, стали поливать. Как сам Хабиб высказался, да, уже в том, возвратившись оттуда в многочисленных интервью. Религию, национальность, его привычки, он такой, он не я я Конор европей. И вот я зацикливаюсь да, и закругляю вот нашу тематику. Вот, было бы такое количество бранных выражений. А более чем откровенных э, высказываний враждебных э, по смыслу и по интонации пассажей в адрес э, Хабиба э, Нурмухамедова, если бы все это происходило вот так, в реале, и мы сидели бы и видели друг друга. Нет, конечно нет, правда? Потому что, но ну мы, ну мы же все живые люди, ну мы же, ну -ка, приличия-то какие-то есть. Но уходя за аватарку, да, становясь полуанонимным, это кстати сказать, ребята, верх наивности, что вы оказавшись там, закрывшись какой-то аватаркой, для кого-то стали аноним, вы стали анонимным для своего соседа, но далеко не для тех людей, которым нужно что-то о вас узнать. Причем это касается не только правоохранительных органов, а и прямо противоположной страты правонарушительных органов и организаций. Так что не обольщайтесь своей анонимностью. Так вот, как только мы ушли, спрятались за аватаркой, да, превратились в анонимов. Какие-то тормоза, как у пьяных или у обдолбанных, да, начинают сниматься. Можно высказаться, как ты хочешь, все тебе позволено, и мат, и брань, и оскорбление. И если мы себе это позволяем, что ж мы потом удивляемся? что за некоторыми из нас приходят или правоохранительные органы, или, как Леонид Григорьевич заметил, те, которые могут встретить на улице и дать в ухо. Да? А, я почему сейчас, перед тем, как рассказать этот, эту ситуацию с сайтом «Говорит Москва», обратился к Павлу Владимировичу, потому что мы здесь до эфира, просто вот пока сюда спускались, собирались. Павел Владимирович коснулся такой достаточно деликатной темы, да, вот конкретно нашей татарстанской, как иногда, борясь с экстремизмом, да, борясь с крайностями, в том числе и с теми крайностями, о которых я сейчас говорил, вот, применительно к бою там, с Коннором, Конором там, этого Хабиба, можно э, и способность к здоровому, скажем, оппонированию власти. История э, 92 -го, 93 -го, 94 -го года, история повышенной суверенизации и борьбы с национальным экстремизмом э, в республике Татарстан. Давайте, это достаточно тоже щекотливая тема, давайте, вот мы ее припас в конец, давайте мы ее сейчас обсудим быстренько и скажем друг другу спасибо за терпение и внимание. Павел Владимирович, прошу. Ну, касаясь комментариев, то есть, я не читал, не знаю, как, насколько они там... Поэтому не будете осуждать. Uh, и осуждать действительно не берусь. Uh, очевидно абсолютно, что бой и вообще uh, вся движуха вокруг этого боя и, и полемика, она вышла за, далеко за рамки, собственно, бокса. И, uh, или mm -hmm. что там, не бокса. Mm -hmm. да, ММА. Да. Uh, uh, смешанное байбиспра... единоборство. Да, да, смешанное единоборство. То есть, uh, явно разговор был немножко о другом, и, и, и это была, ну, общественная дискуссия, и, собственно, в общественной дискуссии позволительно в полемике позволительно и, э, э, собственно, такие довольно резкие выражения. Это по идее должно быть нормально. То есть я к тому, что не читая эти комментарии, были ли там, ну, насколько они были там, у, у, были ли там экстремистские высказывания, но в целом это нормальная, нормальная э, полемическая ситуация, да, когда, когда, э, когда люди высказывают разные крайние, э, крайние точки зрения кому-то нравится, кому-то не нравится, и даже когда они э, используют, и вообще тут должен прозвучать в теме экстремизма, Запикать. стандарты Европейского Суда по правам человека защищают высказывание, в том числе, которое, э, ну, скажем так, вызывает, побуждает, э, э, раздражает, э, потому что это общественная дискуссия. То есть важно вот это тоже знать. Да? Форма и слова, безусловно, имеют значение. Разговор про Татарстан, потому что я спросил, будем ли мы в контексте борьбы с экстремизмом касаться, касаться нашей, нашей республики. И есть ли какая-то как, какая специфика региональной в стране. Специфика, безусловно, есть. И я хочу начать с того, что Татарстан далеко не на плохом счету в сравнении с другими регионами. То есть у нас здесь нет охоты на видим и, и поиска экстремизма там где, его, там, где его нет. У нас здесь нет такого, это для вас пишущих, Потому что расследуется дело по месту, по месту совершения преступления. То есть, грубо говоря, где вы написали у себя дома, со своего мобильного телефона, там это и будет расследоваться. То есть это будет расследоваться, не дай бог, в республике Татарстан. То есть здесь можно сказать, что а, а, ситуация более-менее спокойная. Наверное… Я с своей правозащитной точки зрения и позиции должен сказать с одним единственным минусом и изъяном, который, который важно про, проговорить. Есть четкая установка совместная разных правоохранительных органов и судебной системы на жесткое реагирование на высказывание татарских националистов. То есть все, что касается национализма, именно татарского национализма в меньшей степени русского хотя тоже присутствует здесь просто у нас здесь в республике не так выражены вот эти, эти русские социальные. националисты здесь не поднимают голову ну в общем, там тоже есть, там тоже есть э, реакция, но на высказывания татарских националистов э, практически все, в основном, это э, те старые националисты начала 90-х годов, как вы, как вы правильно сказали, это Рафиз Кашапов, это Фаузия Байрамова, э, э, это те, кто там, вот, Азатлык, Этифак, э, э, Всетатарский общественный э, э, центр, центр э, да. его набережное Челнинское отделение, это вот эти вот главные, э, э, некоторые из них включены в перечень экстремистской организации, я тут должен как юрист э, Челнинск, вот. по-моему, да? А, да, по-моему, да. уже и в ТОЦ тоже. А, а, то, есть, а, то есть, вот представители этих, родоначальники их, а, они все осуждены по этим самым статьям 282. А, вот Кашапов дважды осужден, у него вообще сейчас первое уголовное дело он был оправдан, второе уголовное дело он получил условку, а, третье уголовное дело он получил три года реального лишения свободы, отбыл от звонка до звонка и вышел перед началом 2018 года, а, а, уехал, попросил политическое убежище, по-моему, в Великобритании, да, да. А, и, а, и а, летом было возбуждено четвертое уголовное дело отношении его. У нас сидит еще один татарский националист, Данис который тоже осужден по 282-й статье и хулиганству. И здесь есть, скажем так, объяснение этому понятно. То есть власти не хотят, чтобы национализм поднимал голову. «Не такой, не сякой». И э, Татарстан всегда славился э, своим и всегда хвастался э, своей толерантностью, э, своим, э, своим э, дружеским отношением между различными, различными группами. И это во многом действительно так в сравнении со многими другими регионами. Но здесь возникло некоторое но. Да? Оно, оно, оно просится. Вот смотрите, когда. Э, я приводил этот пример. 10 лет назад прошла серия историй с призывниками из Татарстана, которые пострадали в результате дедовщины, когда они служили в армии. И так случайно возникло, произошло, что подряд это были татарские ребят, то есть татары. Это был там, Хабиров Радик из Тотского гарнизона, это там был Бикмухамедов один, не буду фамилий. Во многом ощущалось, и была информация у нас, мы представляли, наш юрист представлял интерес потерпевших по этим делам, что там был, была этническая дедовщина, что их били, потому что они татары, во многом. И здесь это всколыхнула общественность. И татарские националисты вышли с пикетом на, на площадь свободы. Мы вообще даже не, не, не думали о, о, о, об этой стороне всей истории, потому что мы просто как бы работали в, в рамках уголовного дела, представляя интерес потерпевших. А это был мощнейший толчок для республиканских властей, чтобы заняться темой, связанной с дедовщиной и с защитой прав призывников из, из Республики Тарсан. И я там, я не знаю, десятки раз с гордостью говорил о том, как здорово кабинет министров Республики Тарсан решил и продолжает решать эту проблему. Мобильные телефоны раздают. Обзванивают всех. Поездки. Если возникают какие-то проблемы, переводят из одной войсковой части в другую. Уровень взаимоотношений был между Ментимером Шамиевым и министром обороны. На тот момент, наверное, Иванов это был. То есть там, на этом уровне решался вопрос. Кто толкнул? Ну, в какой-то степени мы, потому что мы, правозащитники, начали работать по этому делу. Но политически толкнули татарские националисты. Какая у нас ситуация была в прошлом году самая актуальная для Татарстана? Татарский язык. Правильно, татарский язык. Когда возникла ситуация с татарским языком, кто, по идее, должен был быть первым, кто должен был встать и сказать, подождите. Но подождите, это же национальный язык национальной культуры и так далее. По логике это должны были сделать татарские националисты, а со, с ними, со всеми мы уже к этому времени расправились, некоторые из них уже сидели. И, и, и республиканские власти в, попали в довольно сложную ситуацию, потому что они должны были с одной стороны э, э, идти в курсе, э, идти в, э, в русле, в русле э, президента, потому что это именно Владимир Путин высказался по поводу да? добровольности и недобровольности. С другой стороны, а как же национальная идентичность и так далее. И я не хочу, чтобы мы уходили в тему татарского языка. Я хочу просто сказать, что политический спектр он должен быть разный. И там должны быть и консерваторы, и либералы, и националисты. Они должны быть, они должны спорить на разные актуальные темы потому что и, и эта полемика, она должна быть в рамках приличий, с соблюдением гигиены, со всеми, со вс, а, без, без унижения и без возбуждения вражды, но высказывать точки зрения должны разные люди, которые должны говорить, что этот человек не представляет Россию, я считаю, а эти наоборот говорят, что подождите, а, а, подождите а, значит у нас тут европейская культура, мы европейские, но ну, я не знаю, какие, а, а, а, какие точки зрения там были, я не смотрел ни бой, в общем для меня это не совсем, а, не, не совсем мое, но общий смысл заключается вот в этом, то есть очень важно поддерживать, для сейчас как бы посыл государства, да, очень важно, которого здесь нет, очень важно поддерживать разные точки зрения а, а, и а, и уважать дискуссию в то а, с разных с, с разных сторон, которые ведется. И даже если кто-то, извините, обронил какое-нибудь матерное слово, ну по большому счету, ну как бы, ну и ладно, мы же все в принципе взрослые люди. Мы его и, запикаем. Ну конечно. Мы его запикаем. Спасибо большое за комментарий. Да, еще журналист, вот один из самых последовательных приверженцев демократических свобод и прав всех и вся, Рустам Вафин. И Рустам, э, миль пардон, микрофон, микрофоны, или микрофон или микрофон выключен. Раз. Ситуация такая. Тук-тук. Э, откройте дверь, милиция, центр, э, э, или органы. Э, полиция. Полиция, да. Э, вы что-то опубликовали, вы сами забыли, не знаете. Говорит, что в ситуации такое дело? Там на вас возбуждено дело. Что такое такой ситуации делать? Не дожидайтесь, пока выберет юридическая профессия, найдите себе адвокат как можно раньше. Я вам скажу, в, в этих ситуациях... Ну, это, это универсальный э, совет. Значит, Легче всего сделать так, чтобы уголовное дело не было возбуждено на стадии доследственной проверки. Сложнее... Добиться прекращения возбужденного уголовного дела невозможно. Добиться оправдания в суде статистически в России оправдательных приговоров не выносится, статистически, да? То есть вся борьба, 40%. чем на более раньше, ранний, чем раньше у вас, короче, появится профессиональный юрист, тем больше а, а, а, большего успеха. А, а, он сможет достичь, ну, все зависит от того, что вы там написали, извините, да? то есть, там может быть написано такое, что, что никакой Ни волшебный юрист не, юрист не поможет. Спасибо. Мария Вячеславовна, вы начинали с разъяснения, если возможно, давайте мы э, вами же и закончим, то есть, э, очень коротко, о чем, к чему мы, в общем-то, пришли. Судя по тому, что сказал Павел Владимирович, к тому, что во всем нужно знать меру, если уж совсем так, да, простенько. Каковы перспективы, вот с вашей точки зрения? Мы идем все-таки к тому, к так называемому кэри милосердия, кэре свободы высказывания, расцветания ста цветов. Или, по вашему опыту юриста и человека, просто умудренного жизнью, мы все-таки идем в какую-то другую, противоположную сторону, а может быть в третью, у нас же всегда какой-то свой путь. Вот не туда, не сюда, а куда-то в сторону. Ну, наверное, трудно сказать однозначно, в какую сторону мы идем. Вот я лучше вот сейчас о том, куда идет вообще Россия. Естественно, вы знаете о том, что умом России не понять –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 На этом мы давайте будем заканчивать, но я надеюсь, что все...